В Грузии встревожены абхазскими планами Армении. Очередной, вслед за азербайджанским Нагорным Карабахом, оккупированной Арменией, следующий может стать Абхазия. Об этом говорится в опубликованной на грузинском интернет-ресурсе «Кавказ плюс» статье, где задают вопрос, на месте Абхазии и Сочи будет Великая Армения, а через Грузию будут пробивать коридор. Вопрос, конечно, своевременный. Например, в газете Еркрамас которая выпускается диаспорой армян России, уже в открытую называют Абхазию, Западной Арменией. И где на первой странице красуется изречение пособника фашистов Гаригинанджди. Интернет-ресурс «Кавказ Плюс» регулярно акцентирует внимание на непрекращающейся попытке армянских националистов отхватить себе в Грузии кусок пожирнее и сеять на пространствах этой страны армянский сепаратизм. Уже сегодня армянское население Грузинской Абхазии не только является основной этнической группой на сепаратистской территории, но и реально превышает армянское население в Карабахе, сказано в материале. Армяне в Абхазии оставили много таких приятных воспоминаний и исторических моментов, и сегодняшние представители нашей нации – ну, достаточно время показало вот последняя новейшая история, что достаточно позитивно э, относится к своей родине. Если заверяем главу государства, что от нас можно ждать только добрые дела на благо государства, на благо руководства страны. Естественно, есть какие-то проблемы, кто-то хочет спекулировать каким этим. Нас это абсолютно не интересует. Наша задача единение. Общество и вместе с коренным народом достойно красиво жить в этой стране. На словах «очень ценящие», в кавычках, Карабах, армянские националисты поселяться там не торопятся. Несмотря на то, что власти Армении делают все, чтобы заселить оккупированные азербайджанские территории. И это не случайно. Карабах представляет собой своеобразный геополитический тупик. Он не имеет выхода к морю. Его сообщение с Арменией проходят по горным дорогам. Совсем иное дело, грузинская Абхазия. С теплым морем, о котором так мечтают армяне. Поэтому армяне покидать Абхазию и не думают, отмечается в материале. Понятное дело, что для армянских фальсификаторов, большого труда не составит доказать, что они и в Абхазии и на остальной территории Грузии были якобы древним коренным народом. Поэтому армянская лобби так старалась организовать транзит между Абхазией и Арменией. И нет сомнения, что в этом направлении будут прилагаться и дальше усилия. Сегодня вырисовываются контуры стратегических планов армянских националистов, и они делают все, чтобы Россия и Грузия были во враждебных отношениях, одновременно ведя дело к созданию еще одной Армении в Абхазии и российском Краснодарском крае. Тем временем в соцсетях Армяне делятся между собой планами выхода Великой Армении к Черному морю. Вот, например, рассуждение одного из них, с фамилией Григорян. Сейчас первоочередной, задачей нашей диаспоры, должно стать получение армянской автономии со столицей в Сочи либо в Адлере. В Сочи предпочтительнее, так как тогда мы сможем воссоединиться с Абхазией, которая войдет в наш состав и которая уже... Можно сказать, армянское, и это вхождение лишь закрепит все до Юра. После этого мы спокойно можем пробивать коридор через Грузию для соединения с матерью Армении. И пусть никого не смущает, что когда-то на этих землях жили черкесы. Армяне там проживали гораздо раньше, и все эти земли, как, впрочем, и Дагестан с Чечней, входили в состав Великой Армении. Так что мы лишь восстановим историческую справедливость. Каждый армянин в российской диаспоре должен работать для этой цели, говорится в материале, опубликованном на грузинском интернет-ресурсе.